Russia, Russian Rus good. Russia. My name is Divana. Oh, nice, good name, good name, good name. My name is Ilyas, Ilyas. Ilias, good name, nice to meet you. Can I play for you on guitar, okay? Yes, good. I love it. And now you're right. back, you're all about to me back. I will sing you are, I Living leaving scars, collecting huge heart of hurt. Come on. You can. I don't know what is the song, but you have a very nice voice. Give me your number. Give me your number. Друзья, всем привет. Спасибо большое за 16 тысяч подписчиков. Давайте сделаем 17 тысяч. Подписывайтесь. Наконец-то я добрался до американской чат-рулетки. Посмотрите это видео до конца. И если вы захотите видеть этот формат в иностранной чат-рулетке, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях. Хелло. Привет. Вот так вот. Вы русские? Да. Откуда вы? Из России, я так понимаю. Почему у меня там написано, что я... Соединил собеседником из США. Мы не с России. Откуда? Из США, Лос-Анджелес. Вау, круто, круто. Учитесь то Блин, это, наверное, круто. Вот, взять, переехать с России в Америку. Да. Прикольно. Что сыграть для вас? Не без разницы. Я тоже как бы... Охуеть. Сколько ты играешь на гитаре? 17 лет. Ну понятно, со своим старым год, блядь. Я свои 17, за свои 17 просто так не смогла бы играть, если бы играла всю жизнь на гитаре. А тут дело просто в том, чтобы докладываться по максимуму там, что тебе нравится. И все. Что за ногти такие чернющие, длинные, как это просто какие-то семечки огромные на пальцах? Ты теперь у нас кочка с семечками... Еще раз по плечу, эти ебну. воу воу воу воу как это интересно наблюдать за русскими в Америке. Они точно так же разговаривают между собой, как и в России. Вот будет в своей России с нехочами гулять сама не русская, рот ты закрой свой. Так, так, так, все это российские ссоры, это типичные на кухне пошли. А сколько у тебя подписчиков? Ну, там, 15 с половиной тысяч, немного, немного. Но это немного, ребят, по меркам Ютуба это вообще ничего. Вот, я Ильяс Бекиров. Бекиров, да, да, да. Ильяс Бекиров, Бекиров! Бекиров! спомнил <laughs> школу hello what's up good good good where are you from man uh Texas Texas yeah hey I'm from Russia I'm from Russia what is your name Ricky Ricky oh good good good my name is Ilias Ilias Ilias Ilias Ilias yeah can I play for you on guitar can I play yeah yeah yeah Okay. Oh, yeah, yeah. Okay. You're That's hella good, man. That was hella good. <laughs> thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Where are they from, guys? America. I'm, oh, good, good, good. I'm from Russia. I'm. Cool. My name is Ilyas. Ilyas. Ilyas? Yes, yes, yes, thank yes, you. yes. I'm Gabe. Game. Game. Game. Game. Yeah. Yeah. Good. Good name. Good name. Can I play for you? Yes, please. Ah, uh, okay. Mm. <laughs> wow, that was awesome. <laughs> thank you, thank you, thank you, Kane. Thank you, thank you. <laughs> Where are you from? Where are you from Indonesia, my friend? Oh, I'm from Russia, Russia. Yeah, I know that as well. I can play a song of Metallica. Oh, okay. Give it a try. Nothing Give it a try. Do you want I play um solo or this song solo? Mm. Mm. Yeah. Yeah. <laughs> There's nothing else that matters! A big love from Indonesia, my friend! Yeah, yeah, thank you, thank you man, goodbye! <laughs> oh, okay, oh gosh, yeah. <laughs> I feel I'm sorry! What are you Brazil, Brazil, Portuguese! Yes, yes, yes, yes. I'm from Russia, Russia, Russia, Russia. Russia, Russia. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, Russia. Ah, ah yeah. Russia. Russia. Yeah, yeah. My name is Elias. Elias. Ilias. Yeah. Elias. Ilias. Elias. Ilias. Elias. Elias. My, is And My name is And. Andressa. My name is Yasmin. Luisa. Luisa. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you. Can I play for you? Talk, talk, talk. <laughs> Что я живу в Лас Вегас. Круто. Дабы, дабы не быть голословным. Сейчас. Я как раз подъезжаю к Лас-Вегас Бульвар. Я сейчас буду по нему ехать. Ну не по нему, а через него я имею в виду. То есть ты сейчас будешь проезжать там, где вот эти вот из фильмов крутые виды, да, где там деньги просаживают, да, вот это вот все. Вот оно самое, да. Вот. Круто, очень круто. И на самом деле, знаешь, э, ну, да, понимаю, круто, я осознаю круто, потому что 10 лет назад я еще не помышлял о том, что я уеду в Штаты. То есть, э, ровно 10 лет назад я в это время, а, я еще был женат, да, вот, да, я вообще не помышлял об этом. Вот. И принял решение, буквально пять минут с Будуна, с Просони, то есть вообще в полуадекватном состоянии, я решил что-то поменять в жизни. За пять минут принял решение, потому что у меня была в детстве мечта уехать в Штаты. Вот. Ну и за, так скажем, ну сам знаешь, там, 90-е годы, я там с мамой, мы сдвоем с мамой жили, как бы, куда она поедет. Вот. И все, как бы. И я решил, а что, я же когда-то в саты хотел уехать. А что мне сейчас мешает? Вообще ни хрена не мешает. Я только развелся месяц назад. Давайте. Все нахрен. Собрал манатки, через 4 месяца был в Ростове. Эээээ... Ну, я из Ростова, я был в штабе а, нее. Я из Волгограда. Да? Да. Откуда ты? Волгоград? Россия? А, О, да, а я, я теж... там был, кстати, пару ну, раз. Прикольно, прикольно. Блин, насколько, насколько разные судьбы у людей? Я за пять лет жизни, ну 6 лет, получается, жизни в Лас-Вегас я потратил около трех штук баксов на штрафы. Да? Офигеть. Да. 3 тысячи баксов. Я даже не хочу да. переводить это в российские да. деньги. Да обидно, ну блядь. Обидно. А что, слушай, ну они прям жесткие, как в фильмах, да, такие полицейские? Да. Такие в да. случае чего могут на тебя пистолет направить а, или трошок на задари. Какой, нахуй, электрошокер, блядь, застрелят, нахуй, если ты что-то неправильно будешь делать и все. А, и потом им на день если, если то, что убили. Да, если, допустим, там, ну, ты да по-английски, да, там, ну, турист, грубо говоря, там приехал в Штаты, там сел за руль и поехал. И там что-то, ну, допустим, тебя тормознули. Неважно за что, похуй вообще. И. Если вдруг там останавливают, вот лучше сразу кричать «I don't speak English, I'm just a tourist from там, Russia», допустим. Mm -hmm. That's it. Потому что если ты не будешь следовать указаниям, которые они тебе дают, то есть ты не будешь понимать, реально, физически просто, да, то ну, у них есть все, все права тебя пристелить нахер. Mm -hmm. Потому что а хер ли ты не действуешь по, по указаниям. Друзья, на этом все. Мы с этим человеком еще очень долго разговаривали, от себя могу сказать такой вывод. Если вы живете в России и думаете куда-то уезжать, уезжайте. С его слов еще никто не жалел. Если тебе понравился выпуск, ставь лайк, пиши в комментариях, кто тебе больше всего понравился из собеседников. Пока.